Хотите приготовить настоящий ферганский плов, тогда смело отправляйтесь на кухню и запасайтесь необходимыми ингредиентами, ведь приготовить его может даже начинающий кулинар. Если плов у вас порой получается больше похож на кашу, то приготовьте ферганский плов по этому рецепту и у вас получится настоящее традиционное узбекское блюдо, рецепт несложный, главное, внимательность удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Классический рецепт ферганского плова предполагает использование бараньи и курдучного сала, впрочем, его можно слегка изменить, используя те ингредиенты, которыми есть дома. 2. В глубоком казане, или другой емкости для приготовления плова, растопить на сильном огне сала, когда жира будет достаточно, Достать кусочки сала, обжирулить немного растительного масла. 3. Луковицу очистить и крупно нарезать, отправить в казан к раскаленному маслу. 4. Лук должен буквально вариться в масле, при этом необходимо следить, чтобы он не сгорел. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Через несколько минут можно закладывать мясо. Его необходимо помыть, просушить и нарезать порционными кусочками, лучше сделать это заранее. 6. Через 3-5 минут мясо уже станет золотиться и приобретет аппетитную корочку. 7. Самое время закладывать морковь, ее необходимо заранее вымыть, очистить и нарезать соломкой. 8. Приправить мясо щепоткой зиры. 9. При желании можно добавить еще куркуму и паприку. 10. Отправить в казан целиком головки чеснока и стручки острого перца. 11. Залить все содержимое казана водой. 12. Попробовать и при необходимости посолить или добавить специй, тушить около 1 часа под плотно закрытой крышкой, затем вынуть чеснок и перец на отдельную тарелку, но не выбрасывать, отправить в казан заранее промытый и замоченный в холодной воде рис. 13. Необходимо тушить плов на медленном огне без крышки, пока не выкипит вся вода. 14. Самое время отправить обратно в казан чеснок с перцем, накрыть крышкой и на медленном огне томить еще около получаса. Вот и все, традиционный ферганский плов в домашних условиях готов ставим лайк и подписываемся ингредиенты мясо 1,5 5 килограмма рис 1 килограмм луковица 2-3 штук морковь 3-4 штук чеснок 2-3 штук целиком головки острый перец 2-3 штук сало 100 грамм растительное масло 3-4 столовые ложек зира 1 щепотка соль 1 щепотка куркума и паприка 1 щепотка по желанию. Количество порций 8-10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного дня!